Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфесер. Всем привет! Сегодня мы будем строить, ломать, рушить, рушить и опять строить в игре Трики Тауэр, Собственно говоря, у нас Тетарис. Я буду сегодня дракошей с гитаркой. Ну а я оптодедиком. Да, октодедиком, и при этом у нас сегодня будет очень сложный раунд, все режимы уху. особенные. Ух, ух, ух, как же будет так тяжко. Так что будет очень больно. Итак, понеслась. Угу. Интересно, Оба. что в этом? Как всегда будет какая-то фигня. По волнам, что ли? Сейчас да, нам... видимо, по волнам будет. На волне так. <связь> ух, ё уже так. началось. Быстрее. <гасх> летела Ух, я успел это пережить. Я нет. Так, так. Я не знаю, что творится. <гасх> Все. <гасх> так Та еще? Есть, нет? А, понятно. <гасх> нет, не успел. Я взял жизньку, но оно не успело. <гасх> Уже не успел, да. И я победил. Ну, слушай, в особом режиме все гораздо быстрее Так. Ну погнали. у Сильный ветер. Я думаю, зря нам показали, что финиш так высоко. Он будет намного ниже. Он будет все равно ниже, да. Так. Да, блин, уже сдуло. Уже? Да, уже быстрый Господи, что я строю, ты мне объясни. Я не знаю, что там строишь, такую гадость надо пропустить. Так. А вот эту гадость нужно тебе поставить. Че! Ставить, У такую же хрень. Ну, я-то успел ее поставить. Так, а вот вот куда мне эти кубики? объясните Так. Слушай, ну у меня пока все выходит более-менее. Так Что там? Понеслась трава, деревья, зеленая трава. Так, понеслась она не в ту в сторону. Я вижу там краем глаза, как у тебя все валится опять. Оп, оп, оп. да блин туз клинтус Так, не знаешь я, что сделаю я лучше вот так сделаю И просто да блин ваш пи пье... страхуюсь просто все падает ох как я подстраховался то так жестко ой ой ой ой, -ой. ты что натворил мыльный пузырик у меня просто все. Ты бьётся. в курсе, что ты выиграл? Нет, не выиграл еще. Чего я выиграл? Это гоночка, да, да, да, да, да. Да я просто подумал, что это выживание, я уже так три блока потерял Поп... и такой, ну все, все ясно со мной. Ставься гадость. Я... И, -и, и пипец, опять оно так. Под... Да. Я мне эту хрень надо ронять как я его раню? Так, ой. Слушай, как все полетело быстро, это пипец. Ага. Резко ускорилась. Там у тебя трова. Нет, сдуло. У меня просто. Да сдуло? то да, блин. Да Вообще сдуло. не дают ничего поставить. Просто смотри, все сдуется. Все, отлично. Я у меня все сдуется. Какую <с бы <с я ни поставил просто... До свидания. Смотри, какая у меня башня. Смотри, какая у меня башня. Два корабля. Ну, погнали. На два хода я отстаю. Да. Особая головоломка у нас сейчас будет. Так что будет весело. Ну... Так, ну ты решил не рисковать, да? Mm -hmm. А я вот рискнул И не прогадал пока что Ай, кубище uh. упало Так Упало кубище у меня Так, вроде нас водил. Epic, что ты там настроил. Сам не знаю, на самом деле. Ну это куда мне этот кубик? Ладно, не буду я, короче, выеживаться. Ай, йо! Только сейчас заметил, куда я кубик мог поставить. Ух, ух, ух. Хочешь попробовать в бок? А, нет, я сейчас проиграть. Смотри. Ты не успел. У тебя еще и блоки сожрали. Да. Ну <с provide> на насколько я тебя наделал? Ух. Намного. Красиво, красиво. На чем только это там держится все? <с digest> <cervical> <смех> это не понять вообще никому. <смотрев virgin> так. Так. Гонка особая. Сейчас будет капец особый у нас. Ход у нас тут все сегодня особое. Да что у тебя уже не так пошло? У тебя уже что-то не так пошло? Я уже... О, смотри, а у меня как раз... У меня ветер помогает. Он задвинул туда, куда надо. Попробуем просто вниз. Да ты что, серьезно, ты финиш, что ли, приближаешь? Да что ты творишь-то? Бешеный. На, верти. <смех> Чего ты творишь, офисерк? Бог рандома, помоги. <смех> Смотри, неплохо пошло. <смех> <смех> <смех> <смех> <Как> <смех> пошло, <смех> так пошло. Блин. Можешь мне твоим принципом попробовать <смех> <подействовать>? <смех> Смотри, <смех> друг <смех> за другом <смех> падают да капец чё ты там творишь зачем Что ты такой дикий да уйди ты от меня что происходит я не пойму вот ты мне поднасрал о смотри как все идеально встало. блин вот на держи тебе идеальную вставочку пузырек да пузырик куда там все ставится у меня я просто не понимаю оно я еще и выровнялось каким-то макаром пипец ты понаставил об так вот о это... смотри как стало. гадость на держи тебя шаровары ну да ой ой ой ой ой ой ой Натянись, ой -ой -ой -ой. шарик. Ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. Оба-на. Мне что, тоже начать финиш приближать, да? Я, по-моему, уже начал финиш приближать. Оп. Вот эта гадость у меня так останется тут. Это хорошо. Че? Да. Хотел поставить нормально, а поставилось как всегда. Нет! Стой! Просто сносит. Сто... Куда? У тебя там большая придет. О, сейчас. спасибо, да. Возможность оттуда. Она сдвинулась просто. Возможность отыграться так. Я а? и так отыграюсь, не переживай. Сейчас у тебя все полетит. Нет. Куда оно полетело? Зачем ты мне кубик крутишь? Второй раз мне кубик крутишь. Да, люблю я кубики крутить, знаешь. Ой. Да ⁇ Да куда ж ты? <сёк> Это серьезно! <сёк> Пипец, сдуло все. У нас с тобой просто жесть какая-то. Нет, творится. я там укреплял, оно все взяло и сдуло. Да куда? Все, теперь все? не сдует. Ну хорошо. <сёк> <сёк> Honestly, <Nanah> вот зараза, упала, когда не надо. Жесть. <Peak> <Pie> <sorry> <eren> ну, догнал. Чуть-чуть. <,ders> <project> Нет, не догнал. еще надо два. Ну, Догона сделать. Догонять. О, особое выживание, твое любимое. 네. Тут da -da чувствую, я опять улечу. Ну, смотря, что будет. Ну, так что? Будет все а быстро. Криво поставил. Эх, так, ехара, бабай. бабай. <гас> я так понимаю, уже как-то <гас> не так поставил, да? Вообще не, не так. Так, а я, пожалуй, вот так все свяжу. О, отлично. А у меня с нет связок, прикинь, не дают. Че? Чи... Отлично.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 Полетели. О, боже, что за жесть происходило сейчас Да, мощно-мощно, я хочу сказать Прям во вообще мощно <связано> Ну Нет! что, особая гоночка? <связано> Твоя любимая Только ветер уже в другую сторону Один фиг ветер Знаешь что? <связано> ветер с моря отдал Ветер с моря Сбрасывал кубы, сбрасывал кубы. Да. Сейчас надо быть аккуратным. Не хочу быть аккуратным. Но тебе хочу можно смеять, и не пять. быть. Хочу смеяться 5 минут. Тебе можно и не быть аккуратным. тут смотри... да, кстати. Оно просто сдувает. Я не знаю, что у тебя там сдувает так жестко. У меня все нормально. Так. Ты, по-моему, изначально что-то делаешь не так. Все так. Ну, видишь, у меня как не сдувает вообще. Я просто какую-то дичь тут творю. Посмотри, ну что это такое? Оба, а куда она? Нифига себе. Ох, ее ты! Обожаю такие моменты, когда отваливается полбашни построенный. Оба. Я его, я его... Ты понимаешь, что ты сделал? <связываю> да, понимаю. <связываю> У меня кубик и с него все соскальзывает. Смотри, <связываю> просто <связываю> можно вот так вот швырять и вот будет все скидывать. Отлично. Просто вот так вот швыряем. Э, куда, куда, куда? Вернул. Твою под насрал, под насрал. Смотри, просто все, все тут просто фейк. Я не знаю, что тут можно делать. Он даже так будет, <сёк> наверное, с этого Да я, я, я, я. Слушай, че так быстро это все пошло? Да? Сдуай. Да? Да что такое? Я ничего поставить не могу. Так, ну-ка, может быть. Так, блин, не то я. Может быть, не да. Сработало. Чё у тебя там сработало ну-ка это... быстро не сработало но этого ненадолго <смех> так. так он то двигает то не двигает ты ветер О, отлично <смех> Это <смех> ж... куда Кто за... да куда да вон тебе Ух, ты мне рояль поставил но я его в кусты Блин, он даже. Что надо сделать? Я пойду твоей так тактикой. Я конечно понимаю, блин. Давай приходи, приходи финиш. Ой, ладно. чё как он держится? Объясни мне, пожалуйста. Походу ветер дует. Ой, что я сделал? Я тоже не понимаю, что я творю. Так. Мне только один блок может <гас> поставиться. <гас> Кажется, еще не все. Еще у меня есть шанс. Тихо, тихо, <гас> тихо. Нет. Нет. Нет. Да что за нафиг? <гас> Нет, <гас> что происходит? Пипец. Ой, ой Пипец. Слушай, у нас с тобой буквально одинаковые <гас> получились. <гас> Ух. Это было жестко. Пипец какой-то. Ну, ветерок. Ветерок. Это жесть. Ну чё, ты победил в любом случае? Ну да, даже если второе место займут, уже всё. Так что давай головоломочку на интерес. Я буду рисковать, сразу говорю. Очень сильно рисковать. Ты видел, что я сделал? Мне фпс не позволит рисковать, понимаешь? Я не могу семью 7 FPS вообще никак поставить это дело. А ты посмотри, как я поставил. Да я вижу, твои шести. Ты видел что-то? Я <р�> не 진행. знаю, как вот это сейчас все засунуть. Так, это сюда не подойдет, так что засунем вот так. <р�ох> все. Засунем, как сунется. Вот это я построил. Я построил. Mm -hmm. <з Stroh> <acontece> <р� accidents> Я если это все упадет это будет весело так пипец хочу вот так а еще если можно будет вот так вот поставить И... ну я совсем уже обнаглевший <с retarded> просто <rouge> нет все так уже нельзя Эх, как жаль <cheese> на чем там только все держится да? Капец. Не, конечно, смотри, просто эксперимент... А, не получится. понешь этой. Делать. Можно было за последнюю. Там не цепанется Нет, там не, Нет? Нет? Нет, там не Надо было ветер. Да вообще. Такой разрыв. просто. Да, ну супер суперкубок опять мой. Замечательный. Вот, ну а на сегодня все. Если вам понравилась игрушка Трикитау, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставляйте свои комментарии. У ну, нас с вами сегодня был Дел и... Не тащущие 6 FPS у эфи Всем огромное да. спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока. Пока.